Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфис всем привет! И мы выбираем персонажа в игре. Маранирс, да. Мы сегодня будем биться не на жизнь, а на смерть в разнообразных мини-играх, чтобы завоевать вершину золота, да? О, да. Ну, погнали тогда. Поехали. Господи, кем ты играешь? Что это вообще такое? Я даже рассматривать не хочу. Я просто забью это насмерть бесконечным ключом. По-моему, это спившийся дулин. По-моему, я тебя сразу ушатаю. Как тут бегать-то? Ой, кажется, я побежал. Да, что правда? Ты похож на гоблина. ⁇-⁇-⁇ Вот это сейчас... У тебя какая-то дичь? Уйди от меня. эту хрень. Какого фига он на меня просто вылетел? Тебе подыгрывают. Да, конечно, мне подыгрывают, разумеется. о так, короче, добываем мы сегодня биткоины. Или не добываем. Да куда ж ты? Так, я шахтер от бога. Так. Каменная, каменная кладка. кладка. А что делать? Иди сюда. На? Иди сюда. Подожди. А что там было написано? Сейчас узнаешь. А, вон, кладут. <гас> на меня наложили. наложили. Ну и хорошо, что на тебя наложили. Да все, я уже забрал твое. Успокойся. С тебя монеты вылетевали из меня. Ну <laughs> Оставайся да. на свету. Так. Да будет свет. Я, пожалуй, заберу тут целую кучу кристалликов. Отлично. Так. Шахта так. продолжается. У ё! Нас... Ну тут я сейчас подумаю. Слушай, потом. а я в ту я в я в, я в тупик попал, прикинь? Это хорошо, это мне нравится Мне это нравится Привет Пока Пока. Вот это прям сейчас за секунду до Так Да блин Ты не знаешь что делать, да? Да нет, я выбежал, это было конечно пипец Опять нас сюда Да О, я успел Пошел в жопу Просто пошел же а Как ты? Там же ничего. то <смех> да, прикинь у меня там, у меня там нету света. Как ты там за... застал? У каждого свой свет. <смех> <понял>? <смех> Жесть. <смех> <Офигеть>. <смех> Я просто сам светлый человек. <смех> Я сам дарю себе свет. Аккуратно. Опа. Да какого фига света-то меньше? Что там происходит? А он даже не упал? Да-да-да, какая-то фигня. Так, дьяволь спуг. Что? О! Подожди, а что происходит? У тебя такое? жертву принесли. А, -а, а вот оно что. Нифига! Э-э-э-э-э! Чё хренел тут убираться-то? Пубирушка, блин. Ладно. Стоим на опа опа Ой, Ой, она каждый раз еще меняется, капец. Так, долбим, долбим, так. долбим. Да Ой, разбейся Не перчатку дали. Нифига себе, как я ей прорубил, а? Хот. Да, есть такое. О! Е, пона жизнь! Кто? Я отлично. Пипец. Так, надо рубить. Осталось тебе только камбэк в шахтах Маронера сделать. Привет. Да пошел ты нахрен. <свят> да иди ты нахрен. <свят> да мы сейчас оба сдохнем. <свят> <твачок>. Ой, дурак. <свят> Всё, а здорово. что со мной? Сдох, и я сдох. Все. У тебя ноль монет. в итоге победил? Ну и похрен, все. Так, Так. Че? Что? Ах ты, у меня монеты все выбил! Да мой пизас! Сколько? Вот объясни, сколько ты выиграл? ни хрена ты не выиграл, а как по монету? Это вообще законно? Нет. Охрененно, конечно. Ладно, ладно, продолжаем. Это все кегли. Это все не кегли, это все еврей фср. О, о, о, о смотри, прикольно. Господи, боже, какие волосы. А давай его и возьмем. Ну бери. Смотри, прикольно. Тебя отображается. Классно, да? Да. Какой-то да. наш. Розовый тебе подходит. Не знаю, к какому, но к лицу. Вот этот прикольный Блин, что выбрать? Да выбирай. уже что-нибудь, и погнали я тебе. Надеру задницу копьем охотника вот это будет я у ох жесть какая так так двуглавый храм угу. доставить у кого-то у меня пока ну пока так пока так Опа. Фу. Ух, ⁇ А ч ⁇ я тебе не могу так, никак подожди. Мы сейчас вместе бомбанем, короче. Короче, да. О, я кое-что взял. <связывая> так, спасибо. А -а -а -а. Зря Ух. ты туда пошел. Очень зря. Ух. но ты все-таки... Было меня близко, было догнал. близко. Да. Какая-то полетела. Так. О, отлично, отлично, замечательно, божественно. <свht> <свht> Все меня вышвырнул. Ледяные острова, <Ах> ты да, дам <на> Сдует то как, а? вот это да это жестко конечно так разрушение... опять разрушение пропасти, пропасти. чуть тебе уже монетки дали? да мне уже монетки дали ух ё-моё да. это чё за супер гипер скорость не знаю мы вам сюда. чё и кто в итоге я потому и что это итоге... 40 у меня Ах ты козьель. Ты же не решился забрать. А да в смысле, я рядом с тобой был. Ой, блин! Ох. Как меня сейчас <с там пришлепнет. Тише. Это ты как меня так ушатал? По ветру, по ветру, как ты еще думал-то? А, так ты кизил? Поветр, ты еще и монетки собираешь? Какого хрена? Надо все это забирать. Не Какого хрена происходит? Я просто не понимаю. О, монета. Вот иди, Вали. <свист> Эй, никому. Ай, жесть какая. Никому И что в релочке? итоге? Так. Давай, давай, давай. Как ты, как ты эти монеты собираешь? Я не понимаю. Это нормально? Вот это нормально ты мне объясни? Это нормально? Сколько ты победил раз монетами своими? Не, ну это вообще... <свист> <не свист> Какие Грабли зеленых полей дали. На, мне твоего с нимпи дали О, круто Жесть, но это ни в какие ворота Тебя когда убивают, у тебя должны все монеты просто улетать Или это просто капсда Ну что это такое, серьезно? Еще заключительный раунд Это честность? Ну да, заключительный раунд, хотя он особо ничего не решает уже Я тебя зонтиком забью Слушай, подожди, у тебя тебя получается этот? У меня такого цвета нет, прикинь, смотри. Потому что у меня такой цвет. Вот Вот так. и капец. Так, ладно, кого выберем-то? Не знаю, кого хочешь. Ну, этой тети у нас не было. Давай. же Радужную дубину. Нет. Ну, ладно, полетели. Такой ребенок, блин, капец. Да, да, да, да, да, да с такой дубиной, блин. Так, серный бассейн. Но ну, ты знаешь же, что я тут сделаю всегда. Иди сюда. Да иди-то сюда. Да иди сюда. Пока. Как? Вот так. Берешь и все, убиваешь. Честно. Каменная кладка. Честно все. Я пустой. Это хорошо. Пора бы тебе совсем быть пустым. Ю, Тонч, что то вообще жест, жест. на жизнь. Иди сюда. О, Слюса! Ах ты Вырвал козел! себе яму, а? Ах ты козел, ах ты козел, кемперный козел, вот так вот, да? Оп, из сюда. Оп, из ага, пошел в жопу. Ну ладно. Жоп, так жоп. Так, магматическая так, магматическая гора. гора. Куда ж тебя несет-то? Так. Оба-оба-оба. Так, так, так. Пока. Okay. у -ху -ху. Да в смысле? А почему тебе не передается? Ты мне объясни. А ну, потому что наследство. Надо... Ну это серьезно, почему тебе не передается? То есть, охрененно, конечно. Угу. Так. Так, ух ты, ух ты. И что ты. у нас? Каменная кладка. Еб. А у меня -то как При... Меня пришли. Как, но тебе уже хана. <кос étaient> меня камушком огрело. Ну, это хорошо. <с mythology> Побежал от бомбы, прихноп... прихлопнула камешком. Так. А, -а, -а! Грёбаная фигня. Так. Нет, ну не забирай, козёл. Подожди, а тут, там последний этаж, Всё похоже. Все уже. Да? О, ясно. Yes. А? Тут я профукал. Так, ну жесть какая-то просто. Я не понимаю, что происходит, серьезно. Что опять по монетам? Ну что, что, как ты собираешь? Ты мне объясни. Я не знаю. What это капец какой-то, короче. Это просто жесть. <свёзд> То есть ты каждый раз, когда <свёзд> дохнешь, у тебя монеты не отбирают, понимаешь? <свёзд> это вообще нереально. Я теперь понимаю, почему в эту игру никто не играет. <свёзд> Где? Что? Ты победил два раза против трех моих, и ты победил в общем матче по золотом. <свёзд> капец. Это капец. А если вам нравятся капцы, то обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии и прожимайте желтенькие колокольчики. Нет красные. С вами были FSR и Делл. Всем пока. Пока.